Я свет, я есть, я мира творец. я внутри меня – это чистота, я внутри меня – это реальность, я внутри меня – это величие, я и только я управляю своим пространством. Я свет, я есть.